Здравствуйте! И могли бы Вы показать какое-нибудь упражнение, которое могли бы выполнять школьники на переменах, например, которые не занимаются кунг для улучшения умственных способностей? Да, можно показать несколько упражнений, которые могут ученики в школах делать на перемене или перед уроками. Это очень простое упражнение, которое можно выучить сейчас вместе со мной, делать в свободное время. Это могут делать и люди пожилого возраста. Основная задача это упражнения – синхронизация дел на неровном уровне. Это упражнение относится к улучшению логики, математических способностей. Давайте попробуйте со мной сделать. Нет. Одна рука в ладошке, другая в кулаке, в кулаке впереди, ладошке, которая ближе к груди. Наша задача менять их местами. Впереди стоящая рука открывается с указательного пальца. Сзади стоящая рука соединяется с мизинца и мы меняем ее местами. Открыли с указательного пальца, предстоящую закрыли с мизинца сзади стоящую руку и поменяли местами. Mm -hmm. И мне нужно, чтобы вы достигли такого уровня, чтобы одновременно синхронно открывать передстоящую, закрывать задистоящую и менять местами. Обратите внимание, что впереди должен быть кулак. Раз, два, раз, два, раз, два. Синхронизировать движение. Видите, как сложно это делать? Это сложно, правда. Но на самом деле это очень простое упражнение. Это такой начальный уровень, нулевой класс. То, что мы делаем с первого урока на занятиях. Сейчас вы не задействуете большой палец. Mm -hmm. Большой палец стоит сбоку. Вот он должен быть вот таким образом сложен. Обратите внимание, вот так. Mm -hmm. А вот работали только пальцы, только пальцы, четыре пальца. Мизинец, безымянный, средний указательный. Открываете с указательного, закрываете с мизинца. И вот мне нужно, чтобы одна рука открывалась с указательного, вторая рука закрывалась с мизинца, и мы меняли их местами. Одновременно это техника ударов руками. То есть, если, к примеру, это перейти к боевым искусствам, то это техника ударов руками. Нужно практиковаться. Я да. практиковать обещаю. Это нужно практиковаться. И я думаю, что за неделю вы сможете это сделать. Вот это урок, который, в принципе, можно сделать любому человеку. И он поймет, что ой, что-то не то, что-то не так. А сколько раз в неделю? Ну, это делается 5 минут. 5-6 минут в день. Да, день. Нет такого, сколько это нужно делать. Можете каждый час сделать по 5 минут, раз в день. То есть это просто упражнение, которое помогает хорошо работать И тогда у вас лучше собачье? Это упражнение для логики. И его задача ⁇ синхронизация левого-правого полушария. То есть вы одновременно делаете разные движения. Одна рука делает одно движение, другая делает другое движение. И у вас это все синхронизировано. То есть вы можете делать какие-то движения, одной рукой одно, другой другое, в это время в бутерброд, разговаривать по телефону. А, то есть для этого надо да. решение, это, Понимаете, да? <свят> <свят> <свят> то есть это синхронизация, задача решения нескольких вопросов. Спасибо большое. Обязательно подписывайтесь на наш канал, следите за новыми выпусками.